всем доброго времени суток с вами димас вы на канале Кукс бразер хукс с вами как всегда оператор антон с его великолепными кадрами и сегодня мы для вас будем снимать интересное блюдо южное и не только но по крайней мере это из южной страны к нам пришло это блюдо будет кисадилия кисадилия у нас будет сегодня курица и мы решили немножко сделать эксперимент добавить баклажан жареных ну и также сопутствующие ингредиенты основное это курица лук репчатый чеснок естественно сыр как эти садили без сыра и без лепешки лепешки будут не самодельные покупные так как это еще морок небольшая но как бы мы решили сделать проще и купили готовые лепешки также будут дополнительные ингредиенты это Кукуруза и оливки. Что у вас есть? Есть и кукуруза, есть фасоль, можно добавить все что угодно. Также оливки, маслины, неважно. Если вы не любите их, можно без них сделать. Но это как бы сопутствующие такие продукты, которые помогают улучшить вкус нашей кисадилии. Вот. Также будет присутствовать острый перец Табаска. знаменитый. Если нам не хватит остроты, мы добавим нашего кавказского знаменитого соуса чтобы было просто огонь. Вот также будет дополнительный салатик небольшой. мы будем использовать томаты и красный ялтинский лук. Вот. А мексиканцы используют чаще просто обычный репчатый лук, перец какой-нибудь свежий типа хлопение или еще какой-нибудь вот и кинза. Ну, кинзы у нас, к сожалению, нету свежей. Сейчас э, начало лета, она еще не выросла, вот. Но во все блюда у них идут мелко нарубленные, э, репчатый, ну, либо красный лук, э, любой перец, ну, чаще какой-нибудь вот такой более съедобный, нежгучий, э, приемливый. Это вот хлопенье и море кинзы. Они любят зелень, везде добавляют сверху прям вот или в кисадилии, тортилии и тому подобное. У них везде все идет как бы куча всяких ингредиентов свежих вот. Также это блюдо по идее если это мексиканское оно должно быть острое э и жирное вот у мексиканцев мне кажется нету даже у них овощные блюда и то они получаются жирные все в масле все должно течь сочное сальсы разные быть должны там вот, мы сальсы не стали сегодня делать, заморачиваться, как бы не сезон вот, У них везде все это идет И, и зеленые сальсы, и красные сальсы ну, Из разных видов там перца или томатов вот, Они это все любят И обязательно мексиканское блюдо оно должно источать э, с, э, жидкостью Когда вы едите, оно должно быть очень сочное, острое, сочное Это главные вещи мексиканской кухни ну что приступаем к нарезке наших ингредиентов сегодня немножко поздно собрались чуть захолодало ветер ужасный как всегда мы чуть потеплее оделись вот начинаем с нарезки лука вот лук ну режем кубиком не слишком мелким не слишком крупным он как бы все равно у нас весь и жарится и будет мягкий и вкусный а мексиканцы часто не добавляют лук уже в само блюдо они делают отдельно курицу либо какое-то мясо вот у них есть национальное мясо они его запекают вот мы же добавим лук в само блюдо чтобы ускорить весь процесс приготовления вот лук нарезали приступаем к нарезке курицы нашей а курицу можно как бы взять чтобы было посочнее наше блюдо вот курицу можно взять бедро мы ее заранее отварили так удобнее можно сразу жарить вот но э, у вас будет не такая консистенция у самого блюда вот. тогда надо просто ее немножко подтушивать если немножко потушить тогда будет интересно А если сразу обжаривать уже не то она должна быть нежная если вы будете обжаривать сразу у вас не получится такой нежности у вас получится жареная курица из-за этого лучше ее немножко отварить до полуготовности и как говорил лучше взять для этого бедро мы взяли куриное филе и также мы сразу нарежем чеснок так как мы его будем сразу использовать при жарке лука мы не будем его добавлять в конце мы добавлять будем при жарке лука. Просто раздавливаем чеснок и нарезаем. Не слишком мелко, не слишком крупно. Если у вас желание, можно использовать чеснокодавилку Без проблем. Это все на ваше усмотрение. Добавляем маслицы. сначала чуть-чуть и кидаем лук. Аккуратно, быстро. И еще добавляем масло Много масла И обжариваем И постоянно помешиваем Добавляем еще масло Масла нужно много И мы добавляем наши курицы Смело все Сразу добавляем наши специи паприк. Много паприки. Мексиканцы добавляют свою паприку сладкую. Это венгерская, копченая. Я думаю, некоторые мексиканцы вообще не знают, что такое в Венгрии. С чем ее едят. Но мы это знаем. Чем больше паприки, тем вкуснее. Она сладкая, копченая, так что не бойтесь. И масло опять же. Масла должно быть много. И помешиваем. Обжаривается наша великолепная курочка. Добавляем соль. Мы когда варили курицу, мы добавляли соль. Можно не добавлять. Мы добавляли. Так что не слишком много. И можно добавлять по чуть-чуть наши острые соуса. Это баска. Опять же, льем масло. Масла должно быть много. Постоянно помешиваем. Вот Добавим молотого перца. У нас любое блюдо на стране с ним. 30 секунд подержали, помешали. 30 секунд подержали, помешали. Мы добавим соевый соус, немножко заменим соль, столовую ложку для начала и добавляем наши баклажаны, заранее мы их обжарили, чтобы не терять время. Вот они у нас в масле, баклажаны любят масло. Это такой наш эксперимент сегодня. Чуть-чуть овощей добавить в нашу кисадиле. у нас зажарка происходит. Пробуем. Ну так, пополам. Добавляем немножко кавказского нашего соуса. даст аромат и остроту вот я бы добавил еще соли как по мне маловато даже соевый соус не дал того вкуса масло не льем его достаточно его хорошо начали начале лить Но соус дал вообще аромат вы просто не понимаете. Ну все, пробовать не будем. Уже все снимаем почти. И уже даем немножко остыть и переходим э -э, к сборке нашей кисадили. Уже будем ее жарить. Курочку у нас подостыла. Немножко перемешаем ее вот и начинаем собирать сыр обычный не менталь можно еще чеддер, любые подобные сыры какой не жалко моцареллу какой вам больше нравится российский вот сыр укладываем не жалеем сыра садили сыр очень вкусно наши оливки Тоже кому как нравится, можно побольше, может поменьше. Кукуруза. И наша курочка. Распределяем по половинке лепешки. придерживать руками боюсь что ветер все сдует ну, вот так собираем и сверху обязательно сыром засыпаем и накрываем сверху прижимаем вот так плотненько и вторую тоже вот так по две штучки сковородка хорошо загрелась так что немножко ее снимем с огня ну отлично смотрите смотрите какая красота смотрите отлично поджаривается Все, будем остальные кисадили также жарить в достаточно медленном огне и красиво поджаривать так что все увидимся уже когда будем пробовать вот так мы сделали э, кисадили у нас беда случилась со звуком и просто накладываем э, аудиодорожку к нашему видео вот все мы сделали все хорошо птички поют тут хорошо на заднем фоне вот также сделали салат как бы все вы можете делать также в домашних условиях все получится у вас не стоит переживать <laughs> по этому поводу мы попробовали кисадилию вот кисадили получилось достаточно сочная вот Ми минимум остроты вот даже без всяких шоусов можно ее спокойно есть вот просто вкусная, вкусная очень штука получилась со сметаной со сметаны еще вкуснее также мы попробовали с салатом вот и с ореховым соусом с ореховым соусом ну как бы не очень на любителя а если салатом и со сметаной чисто так по-русски то это вообще получится с мексиканской кисадилии просто бомба М -м -м... мой совет как бы это вкусно нужно пробовать и готовить будем снимать для вас новые видео обязательно уже, надеюсь, со звуком все наладится. И погода наладится тоже. Увидимся в новом видео. С вами был Димас. Кукс Бразер Хукс. И оператор Антон. Так что всем добра, мир, здоровья. Берегите себя. Все, увидимся на новом видео. Пока-пока.